Делите минутку. Знаете что-нибудь из гражданской обороны? Помните что-нибудь из школы? Нет, точно нет. Ну, смутно, давно это было. Очень плохо, если честно. Ну, РХБЗ, конечно. ОБЖ, конечно. РХБЗ помните. Что касаемо всей резиновой защиты под названием музыка. Ну, я как человек служивый, я это знаю. Помните что-нибудь из школы про гражданскую оборону? Конечно, ватномарливые повязки. Проход к бомбоубежищем. Конечно же, бомбоубежище. А Сиг... что именно про убежище помните? А то, что они были, а сейчас их нет. А дальше, ну, знаки, трев... сигналы, тревоги. А какой этот сигнал? Для гражданских конкретно, не для военных? Значит, раньше, когда сдавалось любое жилое помещение, была обязана быть радиоточка да. с специально настроенным каналом. Вот, какой именно тип сигнала я не помню, но то, что такое было, это, это факт. Сейчас, как бы, ну, радиоточек в новых домах нет. А как считаете, нужно ли реагировать на однократный звуковой сигнал? Нет. А на троекратный? Ну, должна, должна быть какая-то специальная система установленная, система знаков. А вы, кстати, тревожный чемоданчик уже собрали? Так точно. Про убежище в целом задавались уже вопросом? Ну, когда будут висеть вывески, то мы, я думаю, поймем. Поэтому так зачем? Зачем паниковать раньше времени? 95 процентов, я думаю, если не больше, народа не знает вообще о типах э, звуковых вот этих сигналов, да, сигналов тревоги, воздушной тревоги там и так далее. А про бомбоубежище не знает 100 я уверен. Наверное, детям еще не объяснялось гражданская оборона из вашего окружения, да? Ну нет, но я же думала, им в школе должны это объяснять. Гражданская оборона, ничего не помните из школы? Из гражданской обороны в школе что-нибудь учил, знаешь? Нет. Не знаешь, А с э, ребенком как? Вы как-то обучаете его, предупреждаете о мерах безопасности? Нет, пока не пугаем детей. Держимся, сохраняем спокойствие, как пишут на всех сайтах и, и советуют губернатор города. А что вы помните из правил гражданской обороны? Напишите в комментариях и не паникуйте.